Сейчас вас ненавидит, наверное, весь Азерот. Это вы убили свою жену? Все утвердили нам, брак это тяжелый труд. Но не для нас стралом. Как но... вы знаете, моя жена Агра исчезла три дня назад. Я хочу верить, мой муж меня любит. Но, возможно, я ошибаюсь. Агра всегда привлекала мужчин. Я чувствую, будто я... Могу исчезнуть. Отличительной чертой социопата является отсутствие эмпатии. А, вы напали на нее? Я наконец-то поняла, что я боюсь своего мужа. Что? Не устраивает? Я ударил ее? Ничуть не устраивает. Нет. Я даже пальцем ее не тронул. Мы считаем, что тролл причастник исчезновений. Это ведь тролл, у счастливый брак? Ты хочешь знать, убил я жену? Орг моей мечты. Этот орк может убить По меня. ее словам убить меня он и вправду может убить меня